Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем третье такое занятие из цикла о музыкальной гармонии. И сегодня мы поговорим еще раз о тонике. Вот в начале этого ролика я сыграл такую какую-то гармоническую последовательность, гармоническую импровизацию, которая, как кажется, является таким сложным музыкальным произведением, с большим количеством нот, но по сути ничего, кроме тоники, я не исполнял. Вы скажете, как же так? Аккорды менялись, мы это слышали, а, менялся бас, значит, менялась функция. Но на самом деле функция не менялась. И цель нашей задачи, задача нашего сегодняшнего урока понять одну простую вещь. Что академической и вообще в любой музыке разделение на тональности мажорной и минорной очень условно. Мы прекрасно знаем, что есть тональности мажорные. У каждой мажорной тональности есть своя родственная тональность, и эта тональность является минорной. Есть натуральный мажор, есть натуральный минор, эти тональности родственные, и каждая пьеса из академического репертуара обычно написана как нам говорят, либо в мажорной тональности, либо в минорной тональности. Теоретически все правильно. Эти тональности родственные, одна связана с другой. Важен только один момент. Не надо эти тональности делить. Надо воспринимать это все как частью одного единого и целого лада. Таким образом, вернемся к началу наших уроков. Мы знаем, что на первой ступени мажорного лада расположена мажорная тоника. И как она выражается, мы помним все ступени, кроме четвертой или плюс четвертой ступени. На четвертой ступени расположена субдоминанта. Что с ней делать? Примерно то же самое, что с тоникой, потому что тоже лидийский лад, тоже те же самые принципы, что у тоники. А на пятой ступени — соль расположена доминанта, и что с ней делать, мы тоже знаем. Добавляем любые ноты микселиндийского лада от пятой ступени, и таким образом у нас обыгрывается доминанта. Итак, три ступени. Первая, четвертая и пятая. Подходим к шестой ступени. Шестая ступень. Она очень просто ищется. Полтора тона вниз от мажорной тоники, и мы попадаем в ноту ля. Вот именно на этой ступени и находится другая тоника, которую мы будем называть условно-минорной. У каждой мажорной тоники есть ее соседка, минорная тоника. Очень часто в разных видах музыки эти аккорды следуют один за вторым. Вот послушайте. Сплошь и рядом возникает такая музыка, где одна тоника переходит в другую, или, наоборот, минорная тоника. Правда, что-то очень знакомое. Но в этом случае минорная тоника превращается в мажорную. То есть, по сути, функция не меняется тоника остается быть тоникой. И вот это нужно понимать. И когда мы э, учим мажорные гаммы, то лучше их учить не просто технически, как бы играя насколько угодно октав вверх и вниз, а хорошо бы вверху играть до девятой ступени, просто чтобы понимать, а когда мы идем вниз, играть до шестой ступени. И таким образом мы как бы осваиваем сразу два лага. Натуральный мажор и натуральный минор. А зачем нам это нужно? Потом практически. Нам это нужно для того, чтобы понимать, что если у нас уже каким-то образом выражено мажорная тоника, то для того, чтобы поменять ее в минорную тонику, чаще всего достаточно только поменять бас, и все. Смотрите, вот у нас мажорная тоника представлена сейчас обычно мажорным трезвучином. Если мы возьмем внизу ноту ля, то у нас уже появится минорная тоника, и эта минорная тоника будет выражена маломинорным септаккордом. Если мы мажорную тонику выразим ее основным, большим мажорным септаккордом и просто добавим к ней ноту ля, то мы получим минорную тонику, которая будет выражена минорным нон-аккордом. нонаккорд, значит добавляется сверху девятая ступень. В ля миноре это будет нота си. Да? Смотрите. Я ничего не меняю в правой руке. Особенно это важно а, в музыке, в такой современной, в культуре диджея, в, в пол-музыке. Для того, чтобы получить интересные созвучия. Да и в джазе. То есть все, что вы сможете сыграть... Обыгрывая мажорную тонику, вы можете повторить и для минорной тоники. Соответственно, если мы сможем использовать эти ступени для разнообразия а, аккорда самого обыгрывающего функции, то мы можем это также и использовать для мелодической импровизации, обыгрывать ступени. А вот такая вот последовательность, мажорная и минорная тоника, встречается сплошь и рядом. Смотрите, мажорная тоника, минорная, шестая ступень. В рай мажоре. Тоника, минорная тоника. А в джазе ее просто называют шестой ступенью просто Есть такой гармонический блок 1, 6, 2, 5. Что такое 2, 5? Ну, 5 понятно доминант, что такое 2, мы поговорим потом. Но, по сути, этот гармонический блок 1, 6, 2, 5 на самом деле это мажорный тоник, дальше 6 ступень это минорный тоник, 2 это субдоминант, а потом доминант. А попробуем теперь э, поимпровизировать. Если в мажорной тонике опустим пока четвертую высокую ступень лидийской группы лидийского лада и вспомним только, что есть шесть нот первая, вторая, третья, пятая, шестая, седьмая то, соответственно, эти шесть нот мы также можем использовать для мелодической импровизации как для мажорной тоники так и для минорной Но если мы из этих шести ступеней выкинем одну, седьмую, оставим первую, вторую, третью, пятую и шестую, то мы получим так любимую для многих музыкантов в области поп музыки особенно в области рок-культуры, пентатонику. Если эта пентатоника расположена на первой, второй, третьей, пятой и шестой ступени, то это мажорная пентатоника. А если мы высокий звук ля перенесем вниз, то мы получим минорную пентатонику, а ноты те же самые, то есть в минорной пентатонике от шестой ступени или мажорной пентатоникой от первой ступени мы совершенно легко можем обыграть не только две эти функции, но и гораздо большее количество аккордов, чем и чаще очень часто любят пользоваться музыканты рок-музыки. То есть не, не надо узнать каких-то сложностей, этого достаточно. Китайская музыка, да? Ну, конечно, можно играть по-другому. Вот, это как бы первый вариант. То есть, используя две пентатоники, можно обыгрывать две эти функции, а можно использовать шесть ступеней, включая седьмую. А помня о том, что лидийский лад соответственно, с лидийской концепцией и четвертая высокая ступень может также использоваться для обыгрывания как аккорда, так и для мелодической импровизации, то эту ступень можно использовать также для обыгрывания как мажорной тоники, так и минорной тоники. И тогда получится очень такая... какая-то, какой-то такой, такой джазовый такой характер. Понятно, что недостаточно понимать, какие в ноты используют, надо искать какие-то фразы, придумать их самостоятельно или пытаться эти фразы находить у больших мастеров чтобы верно их использовать, чтобы правильно компоновать эти ноты. Но теоретически вы понимаете, что происходит. Итак, два лада родственные. Натуральный мажор превращается в натуральный минор. По-другому их называют ионийские, а это эолийские. Но если мы используем лидийскую концепцию, то для мажорной тоники используется лидийская гамма, а для минорной тоники используется лад с шестой высокой ступенью, который в джазовой практике начинает, называется ладом дарийским. Первая, вторая, минус третья, четвертая, пятая, шестая и минус седьмая. А в натуральной миноре шестая ступень была Низкая, то есть минус шестая. Итак, вот сегодня мы на этом закончим. Закончим на том, что две тоники, мажорная и минорная, неразрывно связаны, и одна внутри гармонии заменяет другую. Неважно, какая является, какой тональностью является базовая тональность, мажорная и минорная, их нельзя делить, их нужно воспринимать как единое целое и уметь их видеть. Спасибо вам. До следующей встречи.